Я иду восьм утром один, не спеша под зеркинским бульбаром, а рассвет так прекрасен а озаряет божественным взглядом сонный город. Уютных дворов, да. тихих сферов и детских площадок, старых кулиц и старых домов. Характерные По сквозь упорядок А утро встает Мась как Дертик тепла, Маська Джетик тепла. Сирени. В утро в пяте а утром время нед ⁇ т, вы заряиваем я и ужаси менят, Голубинь по оленей, а утро в тайне, майсков пяте типа, майсков пяте Заря и мила, И уже семенят Голуби по олени Нам но затон ноги часа мои А вот уже маская утро пляжет И уже Здесь стоят рыбаки Тут удачу Кому счастье ляжет Вот народ На работу спешит Дворники убирает бульвары И котоля привести в чистый вид Пулец. И тротуары Вот народ На работу спешит Творники Упирают пульвары И готовят Привести в чистый вид Скверы улицы И тротуары а утро встает, мастер третьего плана, мастер третьего плана, мастер третьего сирене Утро времени не ждет, хоть зорья и мила, и уже семенят путь, голуби по аллее А утро встает. Майкл Третий Тепан, Майкл типа, мать типа. Майкл третий, третий Сиренний. сиренний. Утром время не ждет, Пусть заря и мила, И ужаси меня, Голуби по аллее, А утром вот остается... Может, течет семей, утро время не пьет, пусть зря не мила, What? и уже семья, голуби поболеет. Подпивайтеся, будь то время не пьет, пусть зря не меня, и уже семья. Волоки по аллее